День первый, заезжаем. Вот так это выглядит. Краткий итог первого дня. Обвязочка сделана, срач поставлен, лавочки сколочены, обжились. Закрепили подложку. И несколько венцов кинули. Ну, Параллельный песок был раскидан. Сегодня все покрыли влагами. Растет наш домик. Обшили черновой пол. И кинули несколько венцов. Еще пару венцов кинули. Начали делать перекрытие. Заехали, получается, во вторник. Сегодня пятница. Следующая неделя. Есть неделя и... Среда, четверг, пятница. А так с высоты птичьего полета. Осталось крайние нагеля забабахать, где опилки лежат. И заноси мебель, живи. Зарезали фронтона и начали собирать леса. Чуть-чуть не успели доделать стропила, смыло. Ждем. Сегодня закончили. С жопы стропила собирать, все в меру, ровненько, красиво. От крылечком, конечно, придется погибаться. Со стороны может показаться, что ничего не изменилось. На самом деле стоят все козлячки, скользячки. Все стропила выровнены, все пластины прикручены, все шпильки затянуты. Доделали стропилки сегодня. И бахнули. Ух ты, еб мать. Бахнули черновой потолок. На всех 100 квадратах начали делать обрешетку вставили окна и черновой полночь сегодня утеплили половинку крыши и добили обрешеточку сейчас сверху покажу Какой желтаротик тут спрятался. И полетел, и полетел. Сегодня утеплили вторую половину крыши. Начали делать обрешетку. На доме закончен черновой пол. И местами, на что хватило, лежит утеплитель. Короче, с той стороны доделали обрешетку покрашен дом с тыльной стороны внутреннее утепление контрлаги черновой пол сегодня красим с трех сторон закатали два слоя передаю привет всем кто заебался и хочу сказать им ребята я с вами вчера сегодня вот этой вот подшивой занимались и внутри все постепенно красится. Сейчас покажу, Ну так с красой не скажешь, краска лессирующая, поэтому она структуру дерева сохраняет. Но здесь на самом деле здесь и здесь разные цвета. Сегодня у нас началась подшивка фасадной доски на веранду. Внутри много чего красится. В общем, работа еще до хуми. Только давай не рожай в прямом эфире. Сегодня по периметру дома. По окошкам. Получились наличники. А внутри закончена покраска. На что хватило краски. Вот на этом бревне я остановился. Ниже один слой. И здесь пока один слой. А Все остальное залито в два. А еще тут капельники прибиты. Целый день ебались. Это пиздец. Но крыша почти готова. Второй день едаемся с крышей. Только нажавели. Завтра. Ну, без саморезов, конечно, трудно это сделать. Но тем не менее постараемся наживить конек. Не закрыть этот вопрос. Вообще сегодня мы победили крышу. Все ветровые, конек, вся хуйня. Саморезы по кругу. Завтра убираем леса. И дом почти готов. Мне кажется, они вот-вот рухнут. Много мелкой хуйни сегодня все сделано, накрашено будущие ограждения. контрлаги под будущий пол установили. А ну самое главное леса разобрали. Эти вот вывели в ровень пена подрезана Ой, молодец кто молодец потому а что -то точно мертвый а? уже да, вроде. короче заболел у нас домик строили один обратились соседи типа Проблема, ребята, выручаете. Ну, собственно, давайте каратенечко обойдем это жилище. Посмотрим на глубину проблемы. Мелкие косяки, типа отвалившиеся подшивки неравномерных щелей. Терпимо. Подшива снизу на веранде полностью заменена для того, чтобы ее выровнять относительно стропил. Одну стропилу вот эту вот стропилу пришлось домкратить, разрезать там пластины, в общем поковырялись знатно, зато вид веранды крыши стал совершенно иной, по сравнению с основной проблемой, вся косметика, типа вот этих вот щелей на подшиве это все мелочи может быть, домик сел, может быть, делали все культурно, аккуратно старались. И как-то дерево подсохло, заиграло. Все понимаем, с кем не бывает. Давайте сразу обозначу самую главную проблему этого строения. Смотрим на конек крыши. В общем, крыша здесь просевшая. На конек смотрим. Вот здесь, где веранда. Прижат по всем фронтам. Далее. Выведен конек стоит домиком. И вот здесь вот снова прижат. Первый этап лечения крыши. Попытались поддам кратить балку. Сейчас через 60 сантиметров. 30-е глухари лежат. Сейчас будем крутить. Ну, это скорее для самоуспокоения. Хуй там что наверху поднялось. Рассказываю, как будем исправлять эту ситуацию. Замеряем расстояние до шнурки. 5 и 3. Записываем. 5 и 3. Пробегаемся по всей длине. Тут же на месте, не отходя от кассы, запиливаем на торцовки. Те же самые и 5,3. Подкладываем. Поднимаем монтировкой. Забиваем 120 -м. или парочкой на всякий пожарный. И так по всей длине. Уровень педлица можете оценить по цифрам. Это сантиметры, не миллиметры, братцы. Крышу мы вывели в струнку, в горизонт, в плоскость, как хотите, назовите. положили обратно металл, процесс вы уже видели. Подняли обрешетку по шнурочке. Ложили прокладочек, железом накрыли, все выровняли, все заимисим. перешили вот эту вот подшипку если бы была белая кривая, все разводах, соответственно, все выровняли. А, да, по крыше был технологический просчет, капельники были утоплены избыточно, ну, соответственно, мы их... Выпустили на 3 сантиметра. И, соответственно, выпустили железо. Все теперь подшива Даже в дождь. Должна меньше мокнуть. От ветра, конечно, никто не застрахован, но самотеком подшива не мокнет. Что еще? А... Вот смотрим на одну из входных дверей, которые люди регулярно пользуются. Люди, которые Ничего не понимают в отделке, но просто вот обладают ну, каким-то чувством прекрасного, я не знаю, шель. Палец. Значительно больше пальца. То есть просто сама обшивка просится. Вот туда меня подвинь. Делов на 5 минут. А совсем другой вид. Плюс один гвоздик. Старенькие все на месте. Мазануть его закрасить. Получается красивая входная группа. Едем дальше. Тут, собственно, какая была проблема у хозяев. Однажды, в воле случая, подсоединенные раньше здесь вот эти вот мандуры дали течь. Ранее здесь лежал ламинат. Единым контуром, так вот, с остальном помещения хозяева пожив какое-то время пережив эту трагедию с потопом приняли правильное на мой взгляд решение снять к хуям собачьим ламинат и застелить все приюткой на случай будущих потопов да и сама вот эта вот проходная дверь есть выход с веранды есть по словам хозяев тот проход которым пользуются чаще всего соответственно он наиболее грязные. Здесь, на этом участке, постелен теплый пол. Немножко здесь еще область для сушки отдельно обуви. И остальное все замущено плиткой. Соответственно, какая проблема у нас возникла? Мы утерили черновой пол. Соответственно, 25 доска, два слоя ЦСП. 18 миллиметров и 12 миллиметров и на это покрытие черновой пол мы собственно принялись укладывать плитку ну плитки соответственно все на система вражние плитки СВП прикинув раскладку в автокаде поняли что у нас точка привязки единственная корректная это от входной дверей, то есть ни по каким из углов мы не могли начать. Соответственно, начали две плитки от двери в спальню и и и и начали жрать слона, как говорится, частям. Первая проблема. Уровень ламината в спальне и уровень ламината на этом скосе разный. Ну, соответственно, что имеем. Две плитки плоскость, а здесь плитки пришлось подымать чтобы корректно состыковать с ламинатом далее мы этот уровень по извините за тавтологию по уровню гоним входной двери и получаем необходимость уголочка здесь 50 на 50 алюминиевый пристроим чтобы было все визуально красиво и третий момент это уровень плитки уже уложенной в ванной нам нужно было срастить с этой плоскостью, то есть, понимаете, да, вот точки привязки у плоскости. Раз, два, три. Ну, кто проходил в школе геометрию в основном мимо, даже этот человек должен понимать, что плоскость так не выводится. Где-то пришлось ее ломать. Ну, соответственно, самый проблемный момент <coughs> с точки зрения оценки результата, это вот эта вот область. То есть, понимаете, одну плитку я вынужден вывести с подъемом на то, чтобы корректно прикрыть потом все это плашечкой алюминиевой. Вот такой вот типа. Ну, чтобы здесь не получалось порошка. А вторую плитку соседнюю я вынужден был уже заламывать вниз. Так, чтобы свести плоскость. С тем самым, мать его, порошком, чтобы он здесь, тоже без всяких перепрыгиваний, создал единую плоскость. Что в итоге? Оттуда а у нас получился микробассейн. 4 плитки идут постепенно с подъемом вверх до основной плоскости. Вот эта вот вся оставшаяся область. Она выведенная по уровню все составляет единую плоскость пузырек в нолях. Вот. И вот эта вся работа заняла 4 мать его дня. Естественно, опытные плиточники спросят. Это ж каким надо быть тормозавром, чтобы 4 дня выкладывать без малого 14 квадратов? Объясню. Работаю в одиночку. И. Имея расход один мешок на три плитки, получается примерно производительность труда 3 плитки в час. При том, что у нас по уровень пола изначально из запросевших лак таким корытым был. Вот в самом эпицентре, где я стою, здесь слой плитки 4 мм. Сантиметра. для сравнения вот это может положить один человек если ему помахают мешать раствор в процессе не стал заснимать но по всем дверям вот такая же херня. Ну, то есть одна личка не совосна и не параллельна бревнам. Здесь эта хуйня имеет тот же самый характер. Что сделано? визуально ну конечно не самый айс здесь задрано здесь опущено в двух словах я эту косоебину разогнал таким макаром чтобы не особо бросалось в глаза здесь щель меньше здесь больше Это относительно бревна более-менее стало нормально смотреться Как говорится не знаешь куда смотреть в принципе даже симпатично выглядит. Короче, утро началось. Прикольно. Евгений, разреши, я тут немножко Давай. поснимаю для протокола. Попожди. Короче, Попожди. Короче. Попожди. ух ты, а что, она прилипшая? Или она... Чего? Она вниз, вот она. А, она, вни... она вниз затянута. Короче, а да. Вот да, здесь было соединение. Вот это вот. Трактором раз, потянули трубу. Хорошо, вчера успели гидроизоляцию, а, блин, гидроизоляция даже не успела засохнуть. Ну ладно, она хоть как-то страхует. Короче, тут водички до хуя. Слава богу, сделали технические отверстия да. под будущие кабеля, Все ушло вниз. На плитку не пошло. Ну, в общем, вот такая вот неприятная картина. Блин, сейчас натопчу. Случилось оно вот так. Вот так вот. И вот она причина. Вот она причина. Здесь копали, потянули. Вырвали. Ну, как говорится, меньше слов. Дешевле телеграмма. Так, верандочка красивая, с хорошим крылечком гарная обшивка шикарные наличники Евгений Владимирович постарался фасочки все снял все красиво везде фасочки сняты где можно тут у нас проходим плиточка вот этими руками положено Здесь у нас ламинатик с порошками. Все вот так вот. Обделано, украшено. Люди уже начали заезжать. Я сегодня уезжаю на день раньше по семейным обстоятельствам, которым скоро исполняется 15 лет. Вот. Ребята уезжают. Завтра, послезавтра это все доделают. Мой дембельский аккорд. Плиточку с утра докинул. Да, вчера душевую собрали. Сравич надо установить. Ну, сегодня сантехники приедут. Вот как-то так. Если бы не электрики, справились бы месяца за полтора. Уся. Уся. Родила чертяка.